Ребята, всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать, как можно сделать анимированную кнопку для подписки на канал при помощи программы Камтаси. Открываем программу. С левой стороны, где инструменты, выбираем примечание. Нажимаем «Все». Нас интересует вот эта выноска. Переносим ее на таймлайн-дорожку и меняем размер. Она в виде стрелки. Нам надо поменять прямоугольник. И приводим ее в вид кнопки. У нас обводка идет белым цветом. Меняем ее на красный. Меняем текст. Пишем большими буквами. Подписаться. Меняем шрифт. Вот здесь вы можете выбрать, какой вам нравится. Далее, что мы делаем. Нам нужно, чтобы эта кнопка у нас выезжала на экран. Нам нужно добавить анимацию. И мы уменьшаем нашу кнопку. И прячем ее за пределы экрана. Нажимаем анимацию. И нас интересует анимация увеличить. Перетаскиваем ее на дорожку. И вставляем ее в выноску. И вытаскиваем нашу кнопку. И придаем ей вид. Тот, который нам больше всего нравится. Так, Далее мы выделяем и перерезаем эту кнопочку после нажатия у нас цвет кнопки должен поменяться поэтому мы меняем цвет кнопки текст мы делаем серый а саму кнопочку мы делаем белым цветом и вот как она у нас будет меняться видите Далее, что нам нужно сделать? Скачать картинки с пальцем и с колокольчиком, а также звуки. В данной программе этих файлов нет. Скачать вы можете по ссылке под этим видео. Давайте я вам покажу. Вот эта ссылка. Вы ее, получается, копируете. Открываете браузер. В браузерной строке вставляете эту ссылку. И вот сюда нажимаете «Скачать». После того, как вы скачали, вот эта zip папка открываете. Здесь 5 вариантов. Давайте я вот возьму первую. Открываем программу. И импортировать медиафайл. Нажимаем. И открыть. Вот они у нас уже в программе. Далее мы берем указатель в виде прямого пальца. И придаем ему размер такой, какой нам нужен. Далее, что мы делаем? Нам необходимо, чтобы эта рука выезжала. Так же самое указатель этот выезжал на экран. Нажимаем анимация. Анимация увеличить. Перетаскиваем на указатель. И вот как у нас выглядит анимация. Далее Нужен указатель согнутым пальцем. Нажимаем данные и перетаскиваем его на таймлайн. Делаем размеры такие же самые, как и у того указателя, чтобы они не отличались. Накладываем друг на друга. После того, как у нас размер стал одинаковый, перетаскиваем его в сторону. Давайте посмотрим, как это выглядит. Далее нам необходимо при нажатии, чтобы из кнопки подписаться выезжал колокольчик. Перетаскиваю колокольчик на таймлайн дорожку и прячем его под надпись. Подписаться делаем указанную форму. Вот получается из-под кнопки у нас колокольчик не видно. Делаем анимацию, чтобы у нас колокольчик при нажатии выезжал. Нажимаем на анимацию «Настраиваемый». Перетаскиваем на колокольчик. И выкатываем колокольчик в сторону. И давайте посмотрим, что получилось. Вот такая анимация. Регулировать можно время анимации вот таким образом. Далее нам необходимо, чтобы наш указатель плавно перешел на колокольчик и нажал на него. Для этого мы берем указатель с прямым пальцем, обрезаем и перетаскиваем сюда, это сдвигаем. Далее мы на этот указатель накладываем анимацию, настраиваем ее, и чтобы у нас кисть плавно вот так оставляем. Далее нам необходимо указатель согнутым пальчиком. Нажимаем. Так же самое отрезать. И перетаскиваем его в эту сторону. Здесь только нам необходимо поменять расположение. Мы накладываем сверху. Вот у нас получается нажатие на колокольчик. Далее мы копируем нашу вот эту картинку с пальцем. Разрезаем и перетаскиваем. Потом мы в данных берем новое изображение колокольчика и перетаскиваем его на таймлайн дорожку. Делаем одинаковый размер колокольчика. Дальше нам необходимо сделать анимацию, чтобы колокольчик у нас звенел и из стороны в сторону колыхался. Нажимаем анимация, настраиваем анимация, переносим ее на этот колокольчик и поворачиваем колокольчик, запоминаем расположение. Далее мы берем еще одну анимацию. И поворачиваем колокольчик в противоположную сторону. Копируем вот эту анимацию, которую мы делали, в ту сторону. Перетаскиваем бегунок. Нажимаем копировать. Вставить. И копируем в противоположную сторону. Копируем и вставляем. Вот так будет выглядеть анимация. Мы вот этот колокольчик, который у нас остался, мы его убираем вот так. Дальше у нас колокольчик, видите, как замирает в неправильном виде. Мы выделяем дорожку, разрезаем ее и поворачиваем данный колокольчик. Показание Z на 0. Далее у нас, видите, анимация колокольчик замирает в таком положении. Нам нужно его установить в покое. Мы перетаскиваем. Нажимаем анимацию, перетаскиваем наш колокольчик, положение ровно. Устанавливаем ноль. Вот так будет выглядеть анимация. После нажатия на колокольчик нам нужно сделать так, чтобы указатель исчез. Нажимаем анимация, настраиваемый, перетаскиваем. По диагонали убираем за пределы экрана. Далее, что нам необходимо? Нам теперь наложить звук нужно. Данные. Берем клик. На нажатие. Подбираем так, чтобы кнопка. И далее у нас колокольчик. Можем его вместить сюда. И вот так получится у нас. Теперь нам необходимо сделать так, чтобы наша кнопка подписки с колокольчиком исчезла с экрана. Для этого мы нажимаем «Анимация». И выбираем уменьшить. Нажимаем вот сюда. И прячем нашу кнопку за экраном. Также проделываем и с колокольчиком. Уменьшить. И прячем его за пределы. Так, уменьшаем. Во время воспроизведения анимации. Смотрим, чтобы размер был одинаковый. Чтобы они это делали синхронно. И вот так исчезает. Далее вы отрегулируете полностью все анимации чтобы они были одинаковы по времени и все файлы допустим нажатый палец одинаково по времени должен быть вот допустим 15 секунд этот у нас сколько получается 12 и этот значит сделаем 12 все смещайте, все отрегулируйте чтобы у вас все работало синхронно чтобы была красивая анимация ну вот так вот чтобы сохранить эту анимацию у себя в библиотеке файлов вот так вот выделяем все нажимаем добавить в библиотеку вот у нас получается этот файл вот мы его открываем вот наша кнопка и допустим мы ее можем перенести как вы видите Так же само отредактировать. Нажимаем сюда, вот она у нас развернулась. И мы можем редактировать ее уже в последующих видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Всем пока.